Всем привет! Так случилось, что у меня недавно был день рождения, да, и по этому поводу сегодня диетолог в холодильнике будет с рюмашечкой. Ну, а на самом деле, вы просили сделать видео по поводу алкоголя, ну и так совпало, что а, сегодня есть что показать, есть, так сказать, реквизит, да. Итак, с вами диетолог а, в холодильнике. Всем участникам элитарного клуба, те, кто ставит лайк до просмотра видео, привет. А, Обязательно подписка и, соответственно, давайте сегодня говорить про алкоголь. Ваше здоровье. Итак, что пить стоит ли пить или не пить? А, давайте сразу договоримся, что а, если не пить алкоголь, то снижение сойдет лучше. Но оно и понятно, да, то есть все-таки алкоголь, он отчасти может быть калорийным, отчасти он задерживает жидкость и так далее. Но а если выпить хочется? Если выпить выпить, что хочется, да, как, как, сколько, куда. Итак, если хочется выпить, что можно думать? Ну, во-первых, есть смысл классифицировать алкоголь и как это сделать. С одной стороны, можно это сделать по калориям, да. И здесь, соответственно, у нас будут ликеры самые калорийные, там по 300, да. Крепкий алкоголь, например, куньяк, виски, водка будут там тоже, да, 200-250. Ну и у нас остается пиво-вино. Там калории будут, соответственно, где-то 50, где-то 70, где-то 100, да? плюс еще шампанское. И вроде как логично, а давай-ка мы выпьем там, где меньше калорий, то пиво. Но! Но! важным ведь еще вопрос, что мы закусываем, да? Как мы закусываем? Потому что это немаловажно в контексте снижения веса. Если, например, мы говорим про вино, то здесь у нас как-то в логику приходит, да, там к рыбе белой, да, к мясу красное. Если мы говорим про пиво, то здесь вроде как какие-то снеки будут, да, может быть, э, что-то такое э, в виде сухариков, да, или плетеная косичка. Вот, если коньяк, то шоколадочку. Ну и опять же вопрос, сколько выпивать, потому что пиво пьется как правило, объем, да, то есть пусть оно будет и не сильно калорийное, но, как правило, мы пьем его там больше, чем 0,5, да, и литр, и два, и может быть еще больше. Вот, поэтому в этом контексте нужно смотреть не на калорийность, а на сам контекст, да, что будет вместе с алкоголем и, соответственно, э, на то, как это будет в дальнейшем наше тело влиять, потому что все-таки крепкий алкоголь имеет большую концентрацию, да, соответственно, вот всех этих спиртов, поэтому переработка вот... Э, Этих веществ, которые у нас необходимы, да, вот печень работает, там, альдегидридрогеназы, там, все вот эти вот процессы, которые без происходят, это занимает больше времени. И поэтому вес будет стоять дольше, отечность будет, скорее всего, выше. Поэтому крепкий алкоголи здесь, вот если бумажечка и все, то тогда одна история. Если будете пить, до да, больше, чем 50 грамм, то, скорее всего, вес будет стоять. И здесь, ну, наверное, все-таки вопрос выбора это вино, потому что вроде как и по да, закуске к вину более-менее выгодно. Кстати, напишите в комментариях, какой алкоголь вы предпочитаете в контексте с едой. То есть, допустим, пиво да, с орешками там, или, например, коньяк с шоколадом да, или вино с рыбой. Такое сочетание продуктов, чтобы посмотреть такие, срез в контексте такой м -м социологический опрос, да, кто как пьет. И не надо, пожалуйста, в комментариях там разводить, значит, и логику, там, эту дискуссию, что алкоголь это яд, смерть пятое-десятое. Все люди взрослые, все все понимают. Да, это так, полезного мало, но иногда хочется, да, почему нет. Кстати, если вот так вот бывает, что по пятницам хочется выпить, да, такой момент вот, что вот, да, чего -п чего пе иногда это симптом дисбактериоза. Потому что бактерии в нашем кишечнике сами выделяют эндогенный спирт. И, соответственно, если у нас есть здесь бактериоз, так бывает после, допустим, приема антибиотиков, до этого вот трасса хочется пить. Нам? Ну, Чего-нибудь. Это может быть повод, да, соответственно, пропить пробиотики. Окей, так, значит, а, вот мои замечательные ученицы, да, кто-то из них тоже иногда мог выпить, да, бокал вина. Вот. Но в целом э, снижать вес можно и с алкоголем. Вопрос, сколько пить и как. Главное делать все максимально осознанно. И если выпил, то ну, вес постоит неделю по другую. Ничего там страшного нет. Главное продолжать и дойти до цели. Если хочется это сделать вместе со мной, там ниже есть ссылка, давай познакомимся. Ну и не забывай про новые видео, подкидывай идеи, напиши в ниже в комментариях, какие бы ты хотела новые серии диетолога в холодильнике. Ну и лайк и подписка, если это видео было полезным. Пока!